9 сентября в 14 часов в Санкт-Петербурге пройдет акция против повышения пенсионного возраста. Меня зовут Алексей Навальный, и я сам пойду на такую акцию в своем городе, а вас призываю идти в вашем. Вы же посмотрите, что происходит. Все знают. 95% людей категорически против повышения пенсионного возраста. Я жду этого дня, когда я уйду на пенсию, а теперь я буду каждый день вас проклинать. Но министры, депутаты, телевидение, продажные пропагандисты каждый день врут, что это нормально и пенсионный возраст придется повышать. И мы знаем с вами правду. Эта власть сначала все разворовала и развалила. А сейчас пытается решить свои проблемы деньгами нынешних и будущих пенсионеров. Они отступят и отменят свои решения. Но для этого мы с вами должны показать, что же на самом деле думают люди. Мы все должны выйти на улицы, чтобы наступила окончательная и полная ясность. Никакого повышения пенсионного возраста. Страна против этого. 9 сентября в 14 часов выходите.